Эйнштейн – основатель физики. В ее современном понимании – великий ученый, основоположник теории относительности и автор более 300 научных работ. Еще Альберт известен как публицист и общественный деятель, который является почетным доктором около 20 высших учебных заведений мира. Этот человек привлекает неоднозначностью. Факты говорят, что несмотря на невероятную сообразительность, он был несмышлен в решении бытовых вопросов. Что делает его интересной фигурой в глазах общественности. Биография великого ученого начинается с небольшого немецкого города Ульма, расположенного на реке Дунай. Это место, где Альберт появился на свет 14 марта 1879 года. В небогатой семьей еврейского происхождения, отец гениального физика Герман занимался производством наполнения матрасов перевой набивкой. Но вскоре семья Альберта переехала в город Мюнхен. Герман вместе с Якобым своим братом занялся небольшой компанией, продающей электрическое оборудование, которое сначала развивалось успешно, но вскоре не выдержало конкуренции крупных фирм. В детстве Альберт считался недалеким ребенком, например, он не говорил до трехлетнего возраста. Родители даже боялись, что из чада так и не научится произносить слова, когда в семь лет Альберт еле как шевелил губами, пытаясь повторить заученные фразы. Также мать ученого Паулина боялась, что у ребенка врожденное уродство, у мальчика был крупный затылок, который сильно выпирал вперед. А бабушка Эйнштейна постоянно повторяла, что ее внук толстый. Альберт мало общался со сверстниками и больше любил одиночество, например, строил карточные домики. С малых лет великий физик проявил негативное отношение к войне. Он ненавидел шумную игру в солдатике, потому что она олицетворяет кровавую войну. Отношение к войне не поменялось у Эйнштейна на протяжении дальнейшей жизни. Он активно выступал против кровопролития и ядерного оружия. Яркое воспоминание гения – это компас, который Альберт получил от отца в пятилетнем возрасте. Тогда мальчик болел, и Герман показал ему предмет, который заинтересовал ребенка. Ведь удивительно то, что стрелка прибора показывала одинаковое направление. Этот небольшой предмет возбудил невероятный интерес у юного Эйнштейна. Маленького Альберта часто учил дяди Якоб, который с детства прививал любовь к точным математическим наукам. Они вместе читали учебники по геометрии и математике, а решить самостоятельно задачу для юного гения всегда было счастье. Однако мать Эйнштейна Паулина отрицательно относилась к подобным занятиям и считала, что для пятилетнего ребенка любовь к точным наукам не обернется ничем хорошим. Но было ясно, что этот человек в будущем сделает великие открытия. После окончания школы Альберт поступает в Мюнхенскую гимназию. Учителя считали его умственно отсталым из-за того же дефекта речи. Эйнштейн изучал только те предметы, которые ему были интересны, игнорируя историю, литературу и немецкий язык. С немецким языком у него были особые проблемы. Учитель говорил Альберту в глаза, что тот не закончит школу. Эйнштейн ненавидел ходить в учебное заведение и считал, что преподаватели сами многое не знают, но зато от себя выскочками, которым все дозволено. Из-за таких суждений юный Альберт постоянно вступал в споры с ними, поэтому у него сложилась репутация как не только отсталого, но и не лучшего ученика. Не окончив гимназию, 16-летний Альберт вместе с семьей переезжает в солнечную Италию в Милан, в надежде поступить в федеральную высшую техническую школу Цюриха. Будущий ученый отправляется из Италии в Швецию пешком. Эйнштейну удалось показать достойные результаты по точным наукам на экзамене, однако гуманитарный Альберт полностью провалил. Но ректор технической школы оценил выдающиеся способности подростка и посоветовал поступить в школу в Швейцарии Аарау, которая, кстати, считалась далеко не лучшей. Да и Эйнштейна в этой школе вовсе не считали гением. Лучшие студенты Аарау уезжали получать высшее образование в столице Германии, однако в Берлине низко оценили способности выпускников. Альберт узнал тексты задач, с которыми не справились любимчики директора, и решил их. После чего довольный будущий ученый пришел в кабинет Шнайдера, показав решенные задачи. Альберт разозлил начальника школы, сказав, что он несправедливо выбирает учеников для состязаний. После успешного окончания учебы Альберт поступает в учебное заведение своей мечты – школу Цюриха. Однако отношения с профессором кафедры у молодого гения сложились плохо. Два физика постоянно ругались и спорили. В возрасте 22 лет Альберт получил диплом преподавателя в области математики и физики. Но из-за тех же ссор с учителями Эйнштейн не мог найти работу, проведя два года в мучительных поисках постоянного заработка. Альберт жил бедно и даже не мог купить еду. Друзья ученого помогли устроиться в бюро патентов. И в 1905 году ученые публикуют собственные научные работы. Но революцию в мире науки сделали три статьи великого физика в электродинамике движущихся тел, ставшей основой теории относительности, а работа, заложившая начало квантовой теории, научная статья, которая сделала открытие в статистической физике брауновского движения. Теория относительности Эйнштейна в корне поменяла научные физические представления, которые раньше держались на ньютоновской механике, существовавшей порядка 200 лет. Но теорию относительности, выведенную Эйнштейном, смогли полностью понять только единицы, поэтому в учебных заведениях преподают лишь специальную теорию относительности – являющейся частью общей. СТО говорит о зависимости пространства и времени от скорости. Чем выше скорость движения тела, тем больше искажаются как размеры, так и время. Согласно СТО, возможно путешествие во времени путем преодоления скорости света. Поэтому, исходя из невозможности таких путешествий, введено ограничение. Скорость любого объекта не может превышать скорость света. Для небольших же скоростей пространство и времени искажаются. Поэтому здесь применяются классические законы, как механики, а большие скорости, для которых искажение заметно, называются релятивистскими. И это только малая доля как специальной, так и общей теории всего движения Эйнштейна. Альберт Эйнштейн не раз номинировался на Нобелевскую премию, однако эта награда около 12 лет обходила ученого стороной из-за его новых и не совсем понятных взглядов на точную науку. Однако комитет решил пойти на компромисс и номинировать Альберта за работу в теории фотоэффекта, за что ученый удостоился премии. И все из-за того, что это изобретение не столь революционное в отличие от ОТО, которое которой Альберт собственно и готовил речь. Однако в то время, когда ученому пришла телеграмма от комитета о номинации, ученый был в Японии, поэтому ему решили вручить награду в 1922 году за 1921 год. Однако ходят слухи о том, что Альберт задолго до поездки знал, что его номинируют, но ученый решил не оставаться в Стокгольме в столь ответственный момент. Цитаты «Физика, философии и жизни» – это предмет для отдельного рассуждения. Эйнштейн сформулировал собственный независимый взгляд на жизнь, с которым согласно ни одно поколение. Есть только два способа прожить жизнь. Первый, будто чудес не существует, второй, будто кругом одни чудеса. Если вы хотите вести счастливую жизнь, вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Логика может привести вас от пункта А к пункту Б, а воображение куда угодно. Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Морскую болезнь вызывает у меня люди, а не море. Но, боюсь, наука еще не нашла лекарства от этого недуга. Образование – это то, что остается после того, как забывается все выученное в школе. Все мы гении, но если вы будете судить рыбу по ее способности взбираться на дерево, она проживет всю жизнь, считая себя дурой. Единственное, что мешает мне учиться, это полученное мной образование. Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл. Это был Степ об Альберте Эйнштейне. Подписывайся на наш канал.